С помощью обработки управления доверенностями» можно создавать доверенности на основании документа «Приказ о полномочиях». Форма обработки размещена в разделе «Топ функционал Тюнгу, «Управление доверенностями Тюмгу», «Управление доверенностями». Поле организации заполнено по умолчанию, названием организации. В поле «Дата изменений» отображается текущая дата, а в поле «Срок действия» – дата окончания текущего года. В пуле «Документ основания» необходимо указать документ «Приказ о полномочиях», на основании которого будут созданы доверенности. Разворачиваем выпадающий список и нажимаем ссылку «Показать все». Откроется форма «Приказ о полномочиях», в которой следует найти нужный приказ. В строку для поиска вводим наименование позиции штатного расписания, тогда список форм обновится. Выделяем строку и нажимаем кнопку «Выбрать». Тогда поле Позиция штатного расписания заполнится автоматически из документа основания. В поле «Комментарий» можно ввести дополнительную информацию к доверенности. Во вкладке Предоставить полномочия отображается список полномочий и список сотрудников, занимаемых указанную позицию штатного расписания. Данные выводятся на основании выбранного документа Приказ о полномочиях. В табличной части со списком сотрудников необходимо выбрать стройками сотрудниками, для которых требуется создать доверенности. Чтобы выбрать все строки сотрудниками, следует нажать кнопку ⁇ Пометить все строки ⁇ Тогда в табличной части для всех строк сотрудниками будут установлены флажки. Также в командной панели расположена кнопка ⁇ Снять все пометки ⁇ В результате выполнения данной команды все пометки строк будут сняты. Для выбора единичной строки следует вручную установить флажок, расположенный в начале строки. Для поиска определенного сотрудника нужно нажать кнопку ⁇ Найти ⁇ в поле «Где искать» установить значение сотрудник, а в поле «Что искать» ввести ФИО сотрудника. Затем нажать кнопку «Найти». Список сотрудников обновится в соответствии с заданными условиями поиска, и кнопка «Отмена поиска» станет активной. Чтобы отменить поиск, нажимаем кнопку «Отменить поиск в списке». Чтобы создать доверенности, нажимаем кнопку «Создать доверенности». Результат выполнения данной команды отобразится во вкладке «Результат». В верхнем текстовом поле отображается информация о результате выполнения команды. Если доверенности не были созданы, то данные будут выведены в табличную часть, необработанные документы. А в табличной части «Обработанные документы» отображается список сотрудников и номера созданных доверенностей. Чтобы провести созданные доверенности, нажимаем кнопку «Утвердить доверенности», тогда все доверенности, созданные обработкой, будут проведены.